Я приветствую всех тех, кто смотрит новый выпуск программы Универньюз. Наша команда приготовила для вас самые свежие новости. В студии Кристины Зиединова и мы начинаем. Делегация Французского института нефти посетила Казанский федеральный университет. Меняемся в космосе. Какие мутации обнаружили у космонавтов? КСК Уникс прошел шестой день студенческой весны. Ильшат Гафуров, во главе делегации Казанского университета в качестве почетного гостя, посетил заседание Ученого Совета Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в птизиопоммонологии Министерства здравоохранения России. Главным событием встречи стало заключение двустороннего соглашения о сотрудничестве между КФУ и Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом в птизиопоммонологии. Это соглашение открывает новые перспективы в разработке инновационных лекарственных препаратов. А мы продолжаем. Делегация Французского института нефти приехала в Казань, чтобы посетить Казанский федеральный университет. Сотрудничество между Французским институтом нефти и КФУ началось еще в 2015 году. О подробности встречи смотри в сюжете.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 Многие из них уже сделали первый шаг навстречу своей мечте и встретились с потенциальными работодателями. Кто наверняка будет замечен и что для этого необходимо предпринять, расскажет Аделя Шамилова. Международный чемпионат Кейс-Ин вновь вернулся в Казанский федеральный университет. 20 марта на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось официальное открытие отборочного этапа данного чемпионата. Смотря на то, что со всех трибун говорится о том, что юристы, экономисты на данный момент не так сильно востребованы, мы наблюдаем все равно неиссякаемый конкурс на эти профессии и пытаемся рассказать, что кроме вот этих уважаемых профессий, несомненно, есть еще и другие профессии инженерные, которые, несомненно, нужны людям на текущем этапе отборочного этапа в течение дня участниками решались инженерные кейсы и важная роль здесь отводится экономическому обоснованию предлагаемых решений. Традиционно сделанные участниками выводы будет оценивать жюри, состоящие из представителей научных организаций, а также топливно-энергетических и минерально-сырьевых компаний. Студенты Казанского университета федерального показывают очень хороший уровень, очень высокий уровень, как специалисты. И на рабочих должностях задерживается очень мало. Поэтому я уже не первый год участвую в Кейсин. И стараюсь наблюдать очень внимательно за студентами. Потом провожу собеседования и привлекаю специалистов для работы в Сургутнефтегазе. Адель Шамилова, Роман Зингаров, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В США напротив здания Капитолия организована акция в честь поддержки погибших из-за стрельбы в школах. Что это за акция и какова ее цель, вам расскажет наш корреспондент. 20 марта в школе Great Miss в американском штате Мэриленд произошла стрельба. Несколько учеников пострадали, сейчас школа оцеплена. Дети находятся в школе, их обещают вскоре переместить в более безопасное место. Каждый год в США стрельбы в школах погибает около 1300 детей. Общественная организация АВАЗ организовала необычную акцию в память о погибших от огнестрельных ранений детей в США. В течение двух недель активисты собирали обувь у всех желающих принять участие в акции. Начальной точкой отсчета жертв стала стрельба в школе Сэнди Ху, которая произошла в 2012 году в городе Ньютон. Тогда 20-летний Адам Ланце убил 27 человек, большинство из которых были учениками начальной школы. Сейчас необходима работа по диагностике психопатологических э, лиц и по проблеме того, насколько контролируется, продажа оружия этим лицам. В социальных сетях пользователи стали выставлять фотографии ботинок у здания «Капитолия». Это является выражением сочувствия семьям, которые потеряли своих детей в результате школьной стрельбы. 7 тысяч абсолютно разных пар обуви, которые отражают тысячи разных индивидуальностей, которые могли бы быть живы. Здесь и спортивные кроссовки, ролики, танцевальные балетки. Большое количество обуви принесли родители погибших детей. Движение противников свободного ношения оружия принимает общенациональный масштаб. Помимо акции, «7 тысяч АВАЗ» планируют продолжить привлекать внимание общественности к проблеме. И следующая акция должна состояться 24 марта. Анна Глазунова, Ксения Сурова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Полет в космос способен изменить ваш организм. Когда космонавты вернулись на Землю, у них были обнаружены некоторые мутации. К чему может привести путешествие за пределы планеты, вы узнаете в нашем сюжете. Полеты в космос для человека всегда связаны с рисками. И дело тут не только в авариях и крушениях. Свое влияние оказывает и космическая радиация. При длительном пребывании в космическом пространстве особое космическое излучение, то, что человек в принципе в нормальной жизни не испытывает, может приводить к повышению уровня например, мутаций. Проводится уже много серий на протяжении многих десятилетий анализ оператных перестроек в хромосомах других каких-то эффектов, но до сих пор не показано статистически достоверно, что есть какие-то изменения. У бывшего командира экипажа Международной космической станции Скотта Келли после возвращения на Землю обнаружен ряд изменений в работе отдельных генов. Причиной таких изменений является адаптация к новой среде обитания. Часть из них нивелировалась после возвращения. Другая же часть, например, изменения в работе иммунной системы и сетчатки глаз, остались. Концевые участки хромосом, защищающие их от поломок, стали в космосе длиннее. Также в организме чаще начали появляться воспаления, а состояние его костей ухудшилось из-за жизни в невесомости. Помимо этого, из-за недостатка движения у космонавтов, наблюдается уменьшение мышц и их атрофия. Однако ученые позитивны в своих оценках этого явления. Свои исследования ведут и специалисты Казанского федерального университета, изучающие влияние среды на животных. Почти все сообщество считает, что большинство этих изменений будут полностью нивелированы, возвращение на Землю. В общем-то, именно для этого космонавты занимаются спортом на борту той же самой космической станции, потому что большинство объективных эффектов, связанных с тем же неиспользованием мышц, компенсируются тренировками. Несмотря на возникающие изменения, научное сообщество отмечает, что человеческий организм успешно справляется с обитанием в новой для себя среде. Артем Тупичкин, Универньюз. КСК Уникс прошел шестой день студенческой весны. На сцене вновь блистали самые талантливые студенты Казанского федерального университета. Подробности в репортаже Ивана Евсеева.